Да, лайки и репосты, чтобы были уголовные преследования. Мы этого не хотим. <связывая> Власть влезает в личное, в личное пространство. У нас по Конституции запрещена цензура. Вот. А эта чистая цензура, ну, это именно как мы это видим. Вот. А, мы подали за две недели заявочку а, в Смольный, проведение митинга. вот Дали 4 места, где, в принципе, можно было организоваться и, и сделать нормальный митинг. Власти нам, как всегда, его не согласовали. На Марсовом поле нам тоже не дали. Хотя сегодня акция какая-то там идет, какая-то непонятная. Идет акция, значит, вот. Хотя по именно постановлению Полтавченко все акции там уже запрещены с 17 августа. Вот. Ну вот решили, как бы мол, собраться здесь, сделали голосовалочку. Вот. И уж люди, которые мол, ответили вот на наши вопросы, где лучше нам сделать международный сход, то решили здесь. Борцовая площадь, нет движения. Мы не мешаем людям именно проходу, именно проезду транспорта для этого. Вот эти площади, они, в принципе, и предназначены. Против коррупции Димы и Вовы будет народ выходить на Дворцовую. Площадь большая, сухая и чистая. А если отлупят, то вместе с туристами. Народ все равно будет выходить, потому что ему надоел бардак, потому что ему надоело вранье, воровство, коррупция. А самое главное – глупость и неадекватность той власти, которая сейчас управляет, пока еще пытается управлять странами. Хотя реально они никакие проблемы решить не могут. И поэтому вопрос нескольких лет, когда рухнет экономика, когда рухнет система управления государством, ну, со всеми выходящими для и власти, и для народа последствиями. Что такое свободный интернет? Это практически… Последнее окно для проявления своих свободных взглядов, своих свободных мыслей. Вот. То, что сейчас творится, конечно, это очень все плачевно. Мы видим постоянно, что людям дают реальные сроки за простые комментарии, за пост каких-то рисунков, картинок. Все это ненормально, я считаю, в цивилизованной стране акция Петербург за свободный интернет это уже вторая по счету акция посвященная протесту попыткам государства зарегулировать э -э, интернет э, российскую его часть Рунет и э -э, люди собираются чтобы высказать э, свое несогласие э -э, и свои опасения э -э, которые э -э, они оценивают как довольно существенные попытки, попыткам государства установить правовые и э, технические методы регулирования интернета, ограничить анонимность в интернете, ввести э, какие-то э, механизмы э, идентификации личности в интернете. Организаторы неоднократно пытались согласовать э, публичное мероприятие с представителями это по законности и про правопорядка правительства Санкт-Петербурга, но безуспешно. Гражданский Петербург не очень известное сообщество пока в нашем городе, но вот они решились на то, что не получив согласования, объявили о проведении несогласованного народного схода на Дворцовой площади и вы видите, за мной собралась группа граждан, где-то до 100 человек, конечно, их немного, но в условиях того, что последние несогласованные акции заканчивались массовыми задержаниями и привлечением к ответственности, полагаю, что все эти люди достаточно смелые, и то, что собралось 100 человек, уже хорошо. Лично обращаюсь к господину Богданову, который руководитель, закона, руководитель комитета законности, который постоянно отказывает нам, в различных митингах и мероприятиях. Вот лично обращаясь к нему, пожалуйста, за месяц, за два скажите, когда нам можно а, будет подать заявку на митинг. Просто вот решим, когда у вас там точно ничего не будет занято. Да, потому что у вас там нодовцы, еще какие-то ГТО. Сейчас типа на Марсовом поле, типа там какое-то ГТО, что там они делают. Но если мы пройдем, я думаю, что они не да, да, он, человека будет бегать. Да, не... Ну, по факту, вот просто лишили нас всего. Мы никак не можем обратиться там к властям, мы не можем выйти там, высказать свое мнение, потому что все закрыли, никакие митинги согласовать нельзя. Вы чего, боитесь, что ли, не могу понять? Вроде вы не такой трус, давайте мы как-то все-таки согласуем эту историю, да? и мы будем ходить на нормальные законные митинги. Все, спасибо.